Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питте Горбатюкс. Сегодня у нас рубрика «Учить английский урок». Его номер 125. И тема словообразования английских слов. Some way, anywhere и nowhere. Буквально они переводятся на русский язык самого это где-то, куда-то, anywhere – где-либо, куда-либо, и новое нигде и никуда. Короче, чтобы не запариваться, а я по своей милости запаривался очень долго с этими вещами и путал, вы путаться не будете. Почему? Потому что я сразу определю приоритеты, что нужно знать. Итак, сам Уэ, -e. это где-то куда-то, используется только в утвердительных повествовательных предложениях. Я куда-то ходил, они куда-то ездили, куда-то, место же неопределенное. Я где-то заблудился, это повествовательные предложения. Мы куда-то ходили, значит, это все повествовательные предложения. Может быть, в прошедшем времени... Может быть настоящее, мы куда-то ходим, куда-то, главное, чтобы было, чтобы было место. И если это не вопросительное предложение, не отрицательное, а повествовательное, вот как я уже сказал, мы куда-то ходили, мы куда-то ходим, куда-то, главное, чтобы было место, неопределенное. не определенное, не просто я хожу в цирк или в кино, там точно сказано, а здесь куда-то. Мы куда-то ходили, мы куда-то ходим, мы куда-то пойдем, главное, чтобы было куда-то, или где-то, или э, где-либо или куда-либо значит, в повествовательных предложениях утвердильный э, значит, применяется сам уэ давайте разберем конкретно на э, значит он куда-то ходил вчера куда-то есть? есть место неопределенное? неопределенное в прошедшее время он куда-то ходил he went он ходил куда-то сам уэ Вчера ты Ничего сложного нет. Как только утвердительное предложение, все. Тут самое "anyway" используется в вопросительные предложения и отрицательные предложения. Ничего сложного нет. Вот э, мы взяли это слово. Он куда-то ходил. Утвердительный? Да. Куда-то. Все сказано. Куда-то. Неопределенное место. Значит, самое. А теперь если давайте поставим вопрос. Будет сразу «anywhere». Потому что вопросительное предложение. Он куда-то ходил вчера? Или он куда-либо ходил вчера? Или он где-нибудь ходил вчера? Главное, что вопрос. Как вопрос? Никаких самого. Если вопрос вы спрашиваете, сразу «anywhere». И все, ничего сложного нет. Вопрос ставьте «anywhere». Итак, как будет? Он ходил вчера вечером куда-то? Или куда-либо? Или где-нибудь? Did he walk? Или go, did, did he go anywhere, куда-то, куда-либо, где-нибудь, вчера, вот и все. Не запоминайте эти куда-либо, где-нибудь, куда-то, запариться можно. Вы знаете в вопросительных предложениях четко используйте, используйте anywhere, все будет правильно. В вопросительных предложениях anywhere. Ну, давайте отрицание скажем. В отрицательных предложениях тоже используйте anywhere. Но в отрицательных надо частицу нот еще использовать. Он не ходил нигде, никуда, вчера. Как скажем? He did not. He didn't go. Он не ходил никуда. Anywhere. Все. Anywhere. В отрицательных так же, как в вопросе Anywhere. Вчера. Yesterday. Вот и все она давайте еще разберем одно предложение закрепим дело наше она купила э, черный автомобиль время прошедшее она купила фибот. бай покупать buy, покупать Бот купила хибод где то главное чтобы место было она купила где то черный автомобиль время, э, предложение утвердительное утвердительное она купила где то черный автомобиль Значит, somebody будет, потому что утвердительное предложение. Значит, he, she bought, она купила, где-то. Сам Somebody, потому что утвердительное предложение. Черный автомобиль. A black car. Вот и все. А теперь давайте сделаем, чтобы было не боди. Что нужно? Ну, надо, чтобы предложение было вопросительное. вопросительных только anybody. В утвердительных, я уже сказал, somebody. Итак, она купила где-то автомобиль? Или где-либо автомобиль? Или где-нибудь автомобиль? Не запоминайте это где-нибудь, запутайте. Главное вопросительное предложение Anyway и все Итак, как будет звучать? Did she buy? Она купила? Где-либо или где-нибудь? Anywhere. A black car. Вот и все В вопросительных предложениях используется только anywhere. А теперь поотрицаем. То же самое, как... Будет только с тицами нот. Будет то же самое Anyway. В, anyway, в, в, в отрицательных предложениях используем Anyway. Сам бы только и Итак, она не купила нигде автомобиль. Главное, чтобы было нигде это, то отрицание. Место, чтобы было отрицание. Значит, она не купила. She didn't. She did not buy. Она не купила. Нигде. Anywhere. A black car. Вот и все. Ну давайте еще возьмем какое-нибудь предложение в настоящем времени. Она ходит куда-то каждый день. Время какое? Настоящее. Она ходит куда-то каждый день. Куда-то. Главное, что есть куда-то. Не в цирк, не в кино, не, не значит, в бассейн, а куда-то. Главное, чтобы эти слова были. Куда-то, где-нибудь, где-либо и так далее. Но ничто не что-нибудь. <с to the world> Это уже совсем другое. Здесь место. Она э, ходит куда-то каждый день. Как мы скажем? Она ходит. She goes. Или she walks. Куда-то. Somebody, потому что утвердительное предложение. She goes somebody every day. Она ходит куда-то каждый день. Поняли? Я думаю, что поняли. А теперь давайте скажем вопрос. А если вопрос вы задаете любому человеку говорите где-нибудь, куда-нибудь, то есть о а месте, значит сразу anywhere будет. Итак, она купила где-нибудь. Ой, она э, э, куда-либо ходит каждый день. Мы это предложение разбираем. Значит, как бы does she go? Она ходит, значит, куда-либо или где-нибудь или куда-то э, anywhere каждый день every day, каждый день или каждый утро every morning. Ну и для закрепления давайте последнее предложение возьмем какое-нибудь. Они э, ходили куда-то за грибами или собирать грибы. Время прошедшее. Они ходили. Как бы. Э, they walked или they went. Они ходили. They went. Ходили. Вопрос, э, вернее, повествовательное предложение, повествовательное, утвердительное, утвердительное, значит самобойное. They went somebody. Они ходили куда-то to pick собирать грибы mushrooms. They went куда-то some to pick mushrooms. Они ходили куда-то собирать грибы. Все самое, потому что вот утвердительные предложения, не важно, какое время: настоящее, прошедшее, будущее. Вот. Давайте теперь скажем в вопросительном предложении А там будет anywhere Они ходили куда-то собирать грибы в прошедшее время Значит, did they go? Did they go? Они ходили куда? Ну, конечно, будет э, anywhere, anywhere Они ходили куда-либо или где-нибудь To pick mushrooms Все, сказали в вопросительном предложении а теперь скажем, они не ходили никуда собирать грибы. Значит, they did not go. Они не ходили. В отрицательном предложении всегда будет anywhere. Anyway, никуда, нигде. To pick – собирать. Машрум – грибы. Вот и все, дорогие друзья. Еще раз повторю, Самое только в утвердительных предложениях. Anyway, можно в вопросительных, можно в отрицательных но не забывайте, что надо ставить отрицание нот, когда отрицательное предложение. Они не ходили никуда. She didn't go anywhere. Никуда. Они не ходили никуда вчера. She didn't go anywhere. Никуда. Вот и все, дорогие друзья. Не забывайте это. Я желаю вам удачи, успеха. Подписывайтесь на мой канал, делайте лайки, комментарии, всего вам доброго. SOLONG BYE. Пока.